О, о, свинина, я... сегодня... Жарко, поэтому Ой. Ой. классно а знаешь... теперь у нас малинка это Ради. это ягоды ну яды да, и... боже, ты кто это Бобик наш профессор. а, -а, -а. вы маску на надели Ему маска идет. Маска ученого бы шла лучше. Ну ладно, да, на. И mm -hmm. mm. Вобед, на. И скину ученого бы. Угу. оби на. Я скоро идей. буду. Ай. Окей. Оби, пошли погулять. Так мы его тут. Погулять. Что снять? Вот так. Давай, кто больше цветов забегет? Ики, ну покушай. Давай. А? Так, Ай, надо перезвать лисман Рены Инвиз. Да. Ее больше не будет. Да. Так, все, я забрал. Трансформация, спасибо, Тики. Так, это мы вот так. Турки вот. цветов. Это, это у нас. Слышно, мишня. Они там разгуливают, а и гуляют. Я пока схожу домой. Я бы Роскейе. А так? Покажу танцерлан. Возможно так? Ля-ля-лям, ля-ля-лям. Это для нас. А я в Роскейе. Максималка. А так? Это уже тоже так могу. Надо вообще пекарню открыть. Ладно, все хватит, я сейчас все переживу. Закрыто уже целых много дней. Так, ладно. Вот посадим сейчас я думаю, мы здесь мог деньги в цветик. же мне ставил, надеюсь. Правда? Кстати, у меня же здесь хочу, деньги. Нет? Больше. Вот уже красивые цветы. А какой у меня пароль? Я не помню пароль. Ох, пикарни открыты, пойдешь сейчас куплю пока. Вообще, я забыл свой пароль. Ладно. Ух, и меня. Уезжаем. Я потом возьму. Нет, больше арен. Инвиз без полезных. Это тут арен инвиз бесполезные ходили. Всякие. Что это такое? Побольше а часов Че не ну, разлетались. Пусть... <связывается> а я пойду. Поле вращайся, Муло. Что-то Муло, короче. Так, Муло Дики, делаете... объединяйтесь. Ну, моя сила посильнее будет. С моим е. И вс. И сюда уже хватит бить меня. И... Они еще и стреляют. Смотрите, какие наглые. Э, и тупые. Вам, не Я не подойти не могу. <свят> Давайте. Черт. Бить их. Т. Давай, давай, так. давай. Боже. Ой, надо похудеть, я попал. Был бы какой-нибудь супергерой, который бы мог усиливать наши силы или оружие, не знаю. Я Есть не ли знаю, такой... Я не знать. Надо смотреть. Смотри на талисмана, смотри подс... на их способности. Посмотрим э -э ее. Надо почитать книжку заклинаний. Там половина... За я не понимаю, там половина пустые, может, оно как-то ультрафиолет? Я много я читал. Не... Я проверю с ультрафиолетовым. Почему-то в последнее это... время. Это Синтимонстры. Это, это Синтимонстры. Нет, это Синтимонстры, а, потому что Ким где-то здесь это... был. Это синтимонстры, поэтому давайте. Не летим, Получай. Получай. Получай. Получай. Получай. -а, Получай. Получай. Получай. Получай. Получай. Синтимонстры тупицы. О, мы забили в угол. Все, с ним курина? справились. Ой. Идем в следующий. В следующий. где он? Так, давайте, давайте. Бьем его, где он? Бьем, бьем, бьем. он бьет своими стрелами. Надо ее в угол. В угол, бугл, в угол. Зажмите его. Он прошел. Он прох... Вы видели? Видела, видела. Пицца. Идем, тупица. К нему вообще скил. Должен спрятаться, должен спрятаться, ой, спрятаться да, должен. Да, я М -м. понял. Спрятаться да, у меня капли-то, а то оно откинет, еще догонять надо. Спрятаться, да. спрятаться. спрятаться, так на. Здесь... О, нет, только без катаклизма. И туп... и ну, а тут... Мы не знаем, где ты. Мы тебя не видим. Мы знаем так же ровно, как и ты. че ничего, мы не знаем, где ты. Я Ты туда провалился? Ну ладно. Не, я просто телепортировал у себя. давай знаю. Вышел. Только там Нина застряла. Помогите ей. Нина это мальчик. Да, И я курю. Курю. И вот Я тут вот прыгал, прыгал, прыгал, прыгал. прыгал. Угу. перу. Вот он. А, они сразу изгоняются? Да, так Просто ну, ладно. Ну как бы. можем расходиться? Ну, получи. Стоп. Стоп. стоп. Ну, хотя он ничего не повредил, но все равно надо исправить. Здесь, Чудесный мистер Бак. А мистер Бак. Мистер. А мы... Так, все. Ага. Получилось всё, ла ла, -ла. мне пора. Не, ну как? Ой, Поехали. Куда ты поехал? Ну, так вот, знаешь, коты очень сильно любят раздавать такие штуки. Пошли. Пошли. Серьезно? Может, ты у двери бы еще? Ты тупой? Не спускайся. Ну ладно, я никому не скажу, если что. Тоже посмеялся. Я правда никому не скажу. А я скажу. А я скажу, что ты скажешь, что я дурак. А ты где бегала? Я бегала. Куда? Я бегала к себе домой, куда бегала. У -у -у. за люди? Не знаю, где я живу, а спрашиваю, что я живу. Разделяемся. О, привет, как дела? На? Понятно. А, да. Полёт. Ля -ля -ля. Привет. Ля -ля -ля. <смех> привет. Здравствуйте. <смех> <смех> <смех> <смех> вот. Ладно, все Привет, как дела. Да, <смех> <На смех> Спасибо, я сам. Я ладно. Ой, ла привет. О, О, привет. Привет. привет. да ладно. Это мистер Бак, ходил. Эй, я не буду. Ври, ври, ври. Я тогда мистер Бак. Это да, по всему миру на... Ага, понятно. Понятно. Дай езди дальше. Без меня, Лайва. А чё Роуз говорит? Насиловал кто-то? Кто? Вообще, какой кошмар <с какой. Какие-то ники. Никита, вот а, ты ты юный ты мне не друг. Я не Никита. А кто ты? А кто? Вот, Сабрина, привет. Боже, иди вот идиот меня. Даже идиотская совершенно Смотри, а, смотри да, я, вот... я ездил так и все. Что... тупой. Так, подвинься. Ты че такой жирный? Ты застрали, Жируха. Застрали. Соберу, я, соберу я, урожай. чем выкинуть ягоды. Нафиг они тут Портит мне всю малину. Садите деньги. нибудь я, я, да, вкуснее, малины. Я, я, да, вкуснее малины. Нет? Вкуснее малины. Задрали, у меня уже целый стаги 32. Собираем. Это ватч... Посадите, вон у нас есть, как вас зовут? У нас тут, вот у нас есть. Что есть у нас? Нет, у нас вот у нас есть. Ой. Вы помните? Кстати, скоро какая-то знаменитая актриса приезжает в город. <связь> Ты что ли? <связь> не, не начинается, не могу вспомнить. Не на намка вроде. М -м -м -м. Я названия. слышал только про... Стасамка. Так, остальные ягоды выкину в мусорку. Да, может, да. Это... Просто... это не отношение к ягодам. Выкиньте <что> ягоды. Тупые, тупые какие-то названия. Уже да. Может, ты с мусорки подберешь, как бы, если они так важны для тебя. А потом же выкину в мусорку. Ты можешь как бы залезть? Как? Просто открой а, и. Как не как. А, вы не, не можете. Не Ну и вс. Мусорка закрыта. Так, сейчас откроем. Откопаем. Не... Надо откопать. Нет. Но, Ты да, портишь а священную да. траву. Ещ она священная, она опять вырастет. Не, не вырастет. Расст... Хочу тебе подарить цветочек от <съем> сердца и почек. То, что ты безмозговый. Здравствуйте. <съем> ты видишь мой цвет кожи? Я тебе все упрошу, ты станешь вампиром. Кровосися. Цвет у тебя <съем> обычный <съем> человек. <съем> <съем> <съем> Ай! Что за тупица? Я да, просто супергерой недоделанный. еще мистер Баг, позову. Он тебе такой ясный. Пчелина, я. Чили нашла пустой? тупица. Кто бы сомневался? Кто ей доверил талисман такой балбесин? Я да. сейчас доверию. Надеюсь, хранители справятся, да? Да, хранители да. справятся обязательно. Ага. Слышь, ты быдло. А, нет. Че ты не сделаешь? А, так! Да, да, да. Мистер Барбос, да. а, знаешь, члени нужно как бы крылья немного убрать кипятком такие. Пожалуйста. Я сейчас сделаю пожалуй у меня сухо пчелы. Ладно, Их хорошие. А ругайтесь, ну. ругайтесь. Я пойду домой в дом. Это да, вот лишь молить. Да, тупые как тупые. Вы еще тупее. Пожалуйста, этому тупому челюсу, чтобы она цвет стал. Все, пойдем отдохну. Трансформация, привет. Ладно, прилягу на солнышке. Зой, ребят, зой, привет, зой.